Приветствую вас, друзья, вы на youtube канале "Все для клёва». И сегодня очередное уникальное видео. Я вас познакомлю с рыбаком-спортсменом мирового уровня, который участвовал в соревнованиях в сборной команды Украины в чемпионате мира по ловле в 2018 году в Южноафриканской республике. Это Вячеслав Щерба. Он сегодня соревнуется с спортсменом-рыбаком Евгением Фисенко, на нашем турнире Физдрим 2019 по фидерной ловле в Одесской области. ваши друзья, давайте будем знакомиться вместе. Вот это Евгений Фисенко, друзья. Давайте поближе на него посмотрим, как он готовит сегодня свое место для сегодняшнего батла. Приветствую вас, Евгений. Приветствую. Скажите, как вас сегодня поздравлять, что вы попали э, на чемпиона украины по фидерной ловле сказать, многие завидуют а многие радуются что он достался именно мне ага. и именно мне предстоит с ним сразиться ну прекрасно Научиться. Я с... кое-какой опыт отлично да смотреть я сразу О. скажу что я буду болеть за вас Приматива. и буду всячески пытаться его там как-то это самое ну да хочешь чтобы он дал вам какой-то шанс чтобы выиграли Отвлекайте его, Отвлекайте. Сказать, да, да конечно конечно Друзья, вот наша звезда. Звезда фидерной ловли, фидерного спорта. Да, прям. Ну а как прямо? Ну, да чемпион Европы, чемпион мира, блин, не, чемпион не, не, не на... не Украины. Чемпион... Даже не Украины. Да? Не, не, я не был пока чемпионом Украины. Не были, да? Нет, я. Ну, по крайней мере, один из лучших фидеристов Украины. Можно так назвать? Ну, с натяжечкой, наверное. Ну, я понимаю, что вы скромный человек. Не, но... не, ну, я пока не был просто таким так сказать, титулованным. Ну, по крайней мере, в сборной, в сборной Украины... В сборной Украины, да, в этом году я был. Ну, неплохо вроде. Кстати говоря, во, во второй день вы и заняли там шестое место, да? Седьмое. Седьмое, седьмое в зоне. Да. В зоне. Да, вот. В зоне. У меня к вам будет куча вопросов. Всем очень будет Хорошо, интересно узнать. Ну, да. пока... Готовимся. Да, давайте, давайте, готовьтесь. Потом. Готовьтесь. Хочется уже узнать, какую бы прикормку использовать для начала. Прикормку? Да. Фишдрим э -э, э -э, карась-чеснок вместе с карп э, карась по-моему, так она называется в программе опаковки. Это одна программа, и вторая, Супер Блэк Фишдрим с IQ Gardens. А, то есть вы, то есть вы хотите сегодня ловить плотву, я так понимаю? Э -э, ну, скорее всего, мы будем ловить плотву, потому что карась еще достаточно такой неактивный, но я хочу одну точечку прикормить и ага. попробовать, ну, вдруг. Понятно. Хорошо. А в качестве наживки что будете использовать? Червячок у меня есть навозный, а и кукурузский зал. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть стандартный довольно-таки набор. Mm -hmm. Понятно. Вячеслав, ну я походу буду вам задавать вопросы. Да вопросы. Mm -hmm. Скажите, а вот э, когда вы участвовали в соревнованиях э, на чемпионате мира по ловле, я понимаю, что. По страхам смерти вы не расскажете эту прикормку, которую вы использовали на чем-то? Ну, расскажете? Конечно. Она одна была там. Это была местная прикормка на основе кукурузы. Причем как она там была не одного вида, но это была вся кукуруза разных фракций. То есть прикормка одной фирмы разного помола кукуруза. Мы использовали в основном очень мелкого помола. Она прям пахнет нашей кукурузной кашей, на молодые. Хорошо, ну, тогда, ну а в первом туре вы там заняли не, не, не совсем хорошее место? чтобы да, не кормка была та же, но там добавки были другие, добавки нам немножко. Да, там во. чуть крупнее фракция была и плюс... Ну да. вот, а и что ж там за добавочки были? Да, был нюанс, там скорее всего мы с ароматикой немножко по это самое. То есть во втором туре мы без ароматики вообще вмешались, а в первом туре там были ароматики, добавляли. Вот, там а там что вы добавляли? Слю, э, что-то там на основе карамели, по-моему, было. мед, ну то есть там складки запахи работали, поскольку там летом в это время было. Вот. А во втором туре решили, что все-таки это у нас. То есть в, во время тренировок э, мы не смогли проследить закономерность, что это э, как перетягивает рыбу, кого-то не перетягивает, мы сидели боксами. А вот когда уже в прессинге по бокам другие люди сидят. Они перетянули рыбу и поэтому... То есть клевало у всех, но у нас клевало чуть хуже. Понятно. Да, то есть, с ловом 20 килограмм люди там, вторая часть зоны, то есть за десятки. Поэтому надо было водить больше. Да, ну, конечно, интересное видео в Ютубе о вашем участии в чемпионате мира. Кстати, друзья, это видео будет в ссылочке под описанием к этому видео. Поэтому посмотрите, будет очень интересно. Я сам с удовольствием посмотрел. Евгений, вы какую прикормку сегодня будете э, использовать? Я сегодня взял прикормку темной, не сильно крупной фракции с расчетом на плотву. Ага. таран, так как карася еще, как видим, нету, не проснулся. Ага. Что Будем пробовать ловить плотву большими количествами. А там Понятно. малую или большую, результат покажет. Понятно. Вячеслав, вот многих очень волнует вопрос, вот как правильно поделить длину поводка. Вот Что вы можете посоветовать начинающим федеристам? Ну, я вообще стараюсь использовать максимально, возможно, короткий. То есть, если будет ловиться, ну, ловится на 60, ну, нет смысла ставить больше. Но бывают случаи, допустим, при ловле вот вы часто поводок должен быть подлиннее. То есть можно стартовать с метра и посмотреть. Но опять же, это определяется по реализации. То есть если вы видите, что у вас поклевки есть, но вы не можете засечь рыбу, скорее всего, нужно немного удлиниться. Если там при поклевке вы достаете рыбу крючок у рыбы уже там где-то в глотке, угу. то и, и не видели поклевки, да? Да, да, значит, можно угу. укоротить. Ну, примерно так. Угу. Ну, если это ловля плотвы, все-таки, наверное, ну, если для любителей там 50-60 попробуем. Если мы ловим карася Ага. Э, то покороче можно по -короче. Опять же вот лечь, например подлещик там можно чуть длиннее поводочек изначально там 60 тех же А вот если этот лещ крупный там предполагается так. Ну так бытует мнение что поводок покороче угу. но Спасибо. опять же это все настолько ситуативно то есть все по-разному абсолютно То есть нужно пробовать Если видите что не клюет допустим на короткий Ну попробуйте удлиниться вот уточниться возможно что-то изменить Евгений а вы на что будете ловить? червяк, а у меня. А какую оснастку э, будешь использовать? А обратно же, буду стараться ловить онлайном, а но есть в наличии такой монтаж, как асимметричная петля. Ага. Это один из моих, так сказать, любимых на, на любительском этапе ловли ага. Достаточно много вы прикольки замечали? Ну, на ну, всякий пожар. Ага. Я в прошлом году как раз таки и, и из-за этого тоже проиграл. Я замешал только одну прикормку черную, надо было ловить карася. И он не, неохотно реагировал на мою черную со специями прикормку. То есть в этом году вы сделали вывод? Я лучше, да. да. Я перестрахуюсь. Ага. А Евгений будет одну прикормку делать, да, я так понимаю? Да, у меня прикормка одного вида. А ликвиды вы добавляете? Да, я добавил на первом этапе замеса немного ликвидов. Вот эти, да? Да. Чесночок в карася и по Вот это в черную, а это в светлую. Да. Расскажите, а сколько вы уже в фидерном спорте вообще? Как вы пришли в фидерный спорт? Как так получилось? В фидерном спорте. Я вот в мае будет ровно 4 года, как я в первых соревнованиях принял участие. Ну и в принципе я узнал, что такое фидер 4,5 года назад. То есть у меня практически вот сразу я несколько рыбалок любительских и э, Дима Чеботарев, наш спортсмен, который тоже участвует в фишдриме, он предложил мне с напарником, тогда Саша Бондаренко, поучаствовать чемпионат области это был на теплодаре 2015 год мы решили попробовать вот ну и попробовали нам понравилось затянуло мы были не последние в первый год потом съездили в южноукраинск по-моему на турнирчик и в конце года приняли участие в Кубке области на Турунчуке это такое интересное событие каждый год вот. А в следующем году я уже как-то так получилось, что попал в сборную область. Там... Вы на какой дистанции планируете ловить? Буду ловить на ближней и средней дистанциях примерно от 15 до 25 метров. Тут дно не сильно рельефное, оно практически плоское, поэтому будем искать точку, где рыба стоит. Ага. О, есть преимущество, я тут был, так сказать, на тренировках несколько дней назад. Так. Поэтому... Плюс-минус рыба в эти дни стояла на, на одной и той же дистанции. Поэтому будем сейчас смотреть. Но, как дист... видите, погода меняется. На какой дистанции стояла? Примерно одна точка была с некрупной плотвой 15 метров. Плюс-минус ага. метр. И также 28-29 Значит, я вот одел отводик, у меня есть небольшой 5-сантиметровый готовый. Yeah. Потом поплавочный стопорочек такой uh -huh. резиновый, силиконовый. Uh -huh. вот. И дальше привязал фидергамчика кусок к шнуру. На всякий пожарный, если будет ловля вдруг сегодня там тонкими поводками, но я надеюсь, что этого не будет. Вот. Федергамчик, в принципе, не помешает. Mm -hmm. Вот. Ну и все, вот это будет такая снасточка здесь петля и к ней поводок, я думаю, где-то вот так вот будет достаточно. Вы вяжете двойным узлом? Да, фидергам можно таким, одинарным. Одним? Да. Одинарным? Да. Ну, никуда уже не денется. Если чуть толще фидергам, можно чуть там двойной, там двойную, восьмерочку использовать, но это тонкий, поэтому он держится и так. вот и все кормушечка сюда сейчас мы то прицепим сразу чтобы не сдувало шнур ого -го. вот это. еще однотипные все кормушки но ну, это не у меня вон там есть еще и другие но ну, это вот пульки такие такие вот С какой я думаю грамм 40 будет достаточно да, на самом деле еще просто какие-то аномалии. Я не сильный специалист, честно говоря, в этой вот пробивке дна, так сказать. Там есть спецы, которые там рассказывают про количество ракушки на дне там, и так далее. Я этого всего не умею. Ну, примерно нахожу, чтобы не было зацепов, чтобы там... Какой-то переход с мягкого на твердое, например ракушечка, камешки, ну, бровочка, вот, какой-то вот, подъем. Вот вы вот, вот, вот идете, например, ничего-ничего, раз ракушечка, да? Да, ну вот, вот вы, можно вы, там попробовать вот, на границе. Прямо на границе, да? Не, ну бывает по-разному. Бывает, если мелкая ракушка, ей там, допустим, полоса там метр-полтора, бывает наоборот лучше стать вот прям в середине ракушки. Ага. Вот, но это уже путем экспериментальным. То есть мы клепсуемся, например, там на границе, и если у клев плохой, можно попробовать там подмотать два метра и стать на саму ракушку и посмотреть там. Ага. Вот. Ну, опять же все экспериментально вот, можно найти бровку а, опять же угадать где будет клевать снизу сверху или посередине или там нужно отступить два метра это все нужно пробовать нету таких прям панацеи вот стали под бровкой и там клюет Ну, на реке чаще так потому что туда прибивает корм но возможный вариант Понятно. однозначно друзья вот вам фишки от суперспортсменов то есть я заклипсовался там на дистанции, да, которая мне показалась интересной. Ну и дальше отбиваюсь по колышкам, считаю, сколько раз я, ну у меня по 3 метра, сколько оборотов вокруг колышек я сделал. В данном случае 10 оборотов, это 30 метров, вот 30 с копейками. 30 с половиной метров. Жень, расскажи, как ты пришел в фидерный спорт? Когда это произошло? Что тебя сподвигло к этому? фидерный спорт я еще так сказать не пришел, пока только вот кубок фишдрима, любительские соревнования, но... Они тоже придают свой азарт. И именно соревнования с прошлого года я первый раз принял участие а также в Кубке Фишдрима. Тогда в первом этапе у меня попался соперник Копри Олег. Я его с трудом, рыбалка у нас была у обоих трудовая, но я его обловил. Uh -huh. Тоже на таране? Был... Нет, тогда карась. Тогда уже карась активно проснулся. И как раз в последние минуты я вытащил победного карася. Uh -huh. Во втором этапе у меня попался Александр. И там была его уверенная победа, что человек на опыте, так сказать, как и Вячеслав. Ну, благодаря тем соревнованиям я подсмотрел за ними, научился, кое-что перебрал, взял в свой арсенал, так сказать, ловли. И сейчас продолжаем совершенствовать навыки. Леска у меня в среднем 0,1-0,12, Так. чтобы было достаточно поднять карася. Ну, ну раз... это несколько карповых крючков, которые остались сейчас прошлого сезона с поездок на водоем Три карася. Сегодня ты будешь какие использовать крючки? Сегодня я, наверное, предпочту на тарань с длинным сырьем, которые не сильно крупные Ага, почему с длинным? Мне их удобнее доставать, она не так сильно их заглатывает, а? если что Ага, ну, друзья, тоже нюансик такой, да? Какая будет вторая дальность лова? 13 метров. Вот это нормально, да? Ну, я думаю, да. Вот так? немножко, чтобы. Ой, чесноком пахнет. Какие у тебя трактанты сегодня использовать? Ой, посмотрим, тут куча всяких разных. На самом деле тут Всякие горохи, чесноки, какие-то миксы карасевые, карамели. Короче, есть весь набор, а что будет работать, посмотрим, и будет ли вообще. Это насадки, да? Да, опарыш, червь и кукурузка. Наш чемпион подготовился к сегодняшнему батлу. Все у него под рукой. Друзья, по согласованию участников батла, они начинают прикормление места лова, точек лова за 10 минут до начала батла. Женя бросает на ближнюю точку, тут буквально дальность до нее, это где-то 3-4 длинные удилища у него. То есть это позволит ему быстрее вытаскивать рыбу, быстрее забрасывать оснастку. И я так думаю, что он этим должен воспользоваться, чтобы попробовать победить чемпиона. Вячеслав закармливает дальнюю точку, у него сейчас кормушка большой кормоемкости, выжидает какое-то время и вытрушивает ее и вытаскивает. Дальнюю точку прикормил светлой прикормкой, а ближнюю точку прикармливает черной прикормкой для таранья. Друзья, начался батл. Оба ловят практически на одной и той же дистанции. Интересно, кто вытянет первую рыбу? Что-то не спешат наши спортсмены вытаскивать оснастку первый раз. Так. Ведь слава пока ничего. Евгения пока. Тоже ничего. Два парочка, да? Красный и белый. Два-три тут. Посмотрим. Я вижу, что уже не клюет. Есть. У Женьки хорошая тарань. Смотрите, красавчик. Самец. Самец. Хорошо. Смотрим, что там утаскивает Вячеслав. Пока у него ничего. У Женьки уже есть. Друзья, прошел час соревнований. Он Женя ловит по дву. Поймал даже одного карася. Вот. Вячеслав перешел на дальнюю дистанцию лова В общем, все пока движется своим чередом А я решил не мешать спортсменам Тоже присяду вот. Замешал я приклонку Крас чеснок Взял еще с собой лечь горох Кормочка фельдеримовская вот, а, карась, чеснок Такого ярко-желтого цвета а, Пахнет чесноком Очень обильно так пахнет И пристроился возле спортсменов Тоже сяду и немножко Половлю Получу немножко тоже драйва и кайфа От рыбалки Женя, полтора часа прошло. Как рыбалка? Рыбалка трудовая. Рыба клюет. Ну, слава Богу. И плотва, и караси проклюют. Сколько уже карасей есть? У меня пока один, к сожалению. Один, да? Хорошо. Вячеслав, полтора часа прошло. Как как рыбалка? Грустненько. Грустненько? Да. А что Евгений такое? пока ловит лучше. Евгений лучше? Да. Красавчик, -мо. Молодец молодец ну я скажу что вот у вот вас карасик льет это уже это же прекрасно согласен вот друзья смотрите карасище мелкий но но интересный прекрасно я решил пока половить хорошую рыбку так. сдали дистанции да Ну, че... а, а как у а, На насадку пару раз попробовал, как-то не понравилось. Вот, но добавляю чуть-чуть резанное. вот решил попробовать. На клюет. Да, темп, конечно, не очень. И я могу с этим карасем пролететь, потому что Евгений ловит быстрее, ну. Но так интереснее хочется карасика половить я еще чуть посижу и посмотрю на тенденцию как он ловится не ловится если нет будем пробовать начать ловить дальше плотву но с плотой у меня тоже сегодня не очень пока срастается Ничего. уже не крупнее поэтому поэтому решил попробовать карасика. Получается тактика, да, то есть раз он ловит больше тарани, значит нужно ловить крупнее карася. Ну не факт, можно было попробовать просто быстрее ловить, вот. Но у меня просто пока рыба намного мельче, почему-то здесь была, когда мы на одной дистанции стояли. Возможно, у него более пыльный корм сносит мне на точку, и у меня вот уклейка сразу и начинается, надолбит и мешает. Но клюет? Но это даже не карась, а плотвах Ну хорошая, слушайте я... Дайте ближе посмотрим Смотрите, видели даже в руки не помещается Ну, такая плоточка. Сразу видно, опыт не пропьет вообще он и на опарыш, на самом деле, должен клевать, карасик, сейчас Даже два червячка сайта а, Делает а, такой лесопарк. пучочек, Гу -гу. Да, Гу -гу. Да, да, да, да. И так, еще да. вот этой гадостью. Замечательно, все. Друзья, чесночком, поняли, да? У -у -у. И огонь. 30 метров дистанция лова. Друзья, у меня пока клюет только тарань. Пытаюсь поймать хотя бы одного карася. Ничего А здесь карась за карасем Ешкин какие красавцы ну не так, чтобы карась за карасем но есть немножко так, ну что ж, друзья 4 часа соревнования прошло остался крайний час Женя, как ты собираешься выиграть своего противника? Гри, остался последний час что ты должен предпринять, скажи мне, пожалуйста сейчас мы скажем заветное слово так и к нам придет весь карась, который есть на реке и один карт, да? Карп, можно и карпа одного да? чтобы понервничал наш чемпион да? да вот уже о! крупная тарань а ну на два опарыша? на три на три красавчик Виталий, что там? последний час остался как у вас дела? такое <связывая> <связывая> ну, неактивно как-то, оно все клюет сегодня Неактивно? Да Но карась все-таки ну, с может, постоянством там, там не так его много на самом деле Поэтому посмотрим, все не так очевидно Как может показаться То есть вы еще допускаете возможность, что Женя может выиграть? Вполне Да? Конечно Осталось две минуты Практически крайние забросы оснасток Спасмены надеются поймать хотя бы еще по одной, максимум две рыбы, и на этом все, друзья, батл будет закончен. Ну что, давайте уже что-то взвешивать? Давайте взвешивать, тут просто надо что-то, чтоб руки чуть отошли. А -а -а -а -а. Женя, ну как думаешь, ты обогнал Уверен, Чемпиона. что нет, мастерство. но я бы не был так уверен и большой багаж опыта и знаний ну и тебе скажу первый час ты его сделал А первый и час он там... я... еще и неплохо и он такой, я смотрю сидит на измене По поводу первого часа тут я не спорю у меня ну, тарань да. зашла очень крупно и довольно часто в то время как у вас уклейка была не очень больших размеров это вообще вот такая вот рыба да, и Виталий начал переживать первый час. Я смотрю на него, думаю, вот не, это переживает. да. Переживать пока не начал, я просто начал думать, ну, думаю, надо что делать, чтобы на этой дистанции оставаться не вариант. То есть перешел на дальнюю. Чисто. Да. Так. Короче, 3930. 3930 да. зафиксировали. Да. Согласен? Э, да. 3930. Да, у да, нас 930. Останавливается. Давай пока в садок. Ну, почти 4 килограмма. Нормально. Он красище там. Нормально. Ух, краси какие знатные. Попадаю? Да-да-да. Рыба, рыба, рыба, рыба. Хорошо. Так, 3900 тысяч было уже не. Смотрим. внимание. шесть шесть ну, не произошло? Спасибо. Да. Отлично собрался Спасибо. Поздравляю. Учиться, Женька, ты молодец. Ты молодец. Да, краси, ребята. Ох, мощные, красивые. Наши спортсмены высыпают рыбу обратно в водоем. И хочется сделать, друзья, один маленький вывод. Вот посмотрите, не так давно у нас есть снимать эти соревнования. Вот средний возраст соревновающийся примерно 25-30 лет. Вот так примерно. И сравните их с теми людьми, которые стоят на Днестре, э, размотав по 20 спилингов, заняв там по 200 метров берега, которые кидают бутылки, мусорят и так далее. А эти ребята, молодые, никогда не мусорят. Они даже не могут позволить себе бросить что-либо на берег. Выбра... Выпускают рыбу. Вот за этим будущее, друзья. Вот за такими вот ребятами наше будущее. Поэтому... Вступайте в ряды спортсменов рыбаков, не мусорите, да? Конечно, Поддержите рыбал, порядок. Да. Да. Норму вылова соблюдайте. Да, и соблюдайте норму вылова, друзья. Вы были на канале сюда Клево. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Встретимся на рыбалке.